Всем привет, друзья! С вами был и сегодня у меня опять пришла посылка, только уже не с сайта surprise а с сайта AliExpress. Я вообще не планировал снимать распаковку на вот эту посылку, да я вообще когда редко снимаю распаковки с сайта AliExpress, но сегодня мои планы резко поменялись, и я решил все-таки снять. Потом вы узнаете почему. Ну и как мы видим, посылочка запакована просто бомбезно, никто ее не откроет, не вскроет и не заберет. То, что там находится и конечно это был степ над почтой как Китая, так и россии давайте же вскроем посылку я пока не буду вам показывать что там находится сделаю это вот так так и это у нас нифига не понятно что это такое окей И... Та-дам! Вам ничего не понятно, да? А если я покажу вот с этой стороны, вам все сразу станет ясно. Это очки виртуальной реальности. еще одни, да? И в конце видео я скажу, почему же я все таки решил снять на них распаковку. Так что же, давайте же откроем коробочку, посмотрим, что там и как. Да, не тут-то было. О! Ну, ребята... Пленочка очень классная, я бы сказал. Что там у нас идет? А там у нас идет. Всякие бумажечки. Карточки. Так, это визитная карточка. Серьезно. Визитная карточка. Китайский магазин какой-то. Нафиг мне она сдалась. Так. Здесь у нас инструкция к самим очкам. Позже я вам покажу, что за эти очки. Ну и опять же тряпочка, чтобы протирать линзы. Ну так с коробкой мы разобрались. Теперь давайте посмотрим, что у нас за очки такие пришли. Итак, давайте же откроем и посмотрим, Чтоб, как по мне они такие какие-то маленькие. Ну что ж, открываем. Падам. Собственно, вот они наши очки. Мне жутко почему-то смешно, потому что, ну что это такое? Что это? Сейчас я их даже примерю на себе. Не, ну знаете, в принципе, они очень такие классные. хоть даже они кажутся такими маленькими, но они прям как раз мне, например. Вот просто как раз. И сюда, по идее, вставляется телефон. Да, не очень-таки удобно. Я, наверное, буду переживать за это крепление. Ну, вы посмотрите, ну что это за крепление. Ну окей. Будем надеяться, что телефон не выпадет. Но ну, на всякий случай я его все-таки один в резиновый чехол. Пластик. Такой, ну, нормальный, я бы сказал. Линзы, правда, здесь не двигаются, но и если мы... Оденем очки, то глазам будет комфортно. Правда, я еще не смотрел, как они будут работать. Ну, в общем-то, теперь я хочу сказать, почему я решил записать распаковку на эти очки виртуальной реальности. Или как их правильно назвать, 3D очки. А все потому, что. Да, я решил их разыграть в этом самом новогоднем конкурсе, который как раз таки уже начался, и вы можете принять в нем участие. А как в нем принять участие, написано в описании, сейчас не буду говорить, ну, в общем-то, вот так. Ну, я еще не решил, буду ли их разыгрывать или нет, так что давайте ставьте этому ролику лайк. Наберется много лайков, я, естественно, их разыграю. Ну а с вами был Бовик, Всем пока-пока.